В 2012 году у меня обнаружили опухоль головного мозга. К каким бы врачам я ни обращалась, все говорили в один голос только тропанация Меня это не устраивало. Я нашла альтернативу и 13 марта 2013 года на одну из больших опухолей мне сделали радиохирургию. Естественно, я ежегодно проводила МРТ-обследование и смотрела динамику. Опухоль оставалась на прежнем уровне. В 2017 году в лобной части у меня обнаружилась еще одна опухоль и несколько новообразований. В сентябре 2018 года меня познакомили с корпорацией ФОКУ. Я с головой окунулась в изучение традиционной китайской медицины, и очень много прочитала о корпорации Фокул. И моментально начала принимать продукцию. Одной из самых любимых моих продукций это капсулы Ленджи. Они у меня настольные капсулы. Я их принимаю ежедневно. И конечно же чай Лювей. Самый любимый напиток. И в итоге, последнее МРТ, сделанное в июле 2021 года, мне показало, что моя самая большая опухоль уменьшилась на 8 мм. А опухоль, которую обнаружили в 2017 году, уменьшилась на 2 мм. Я безмерно счастлива, я чувствую себя прекрасно, оптимистично, энергично, Ещё хочется в жизни многого добиться. И добьемся. Всем привет! Меня зовут Миша Дементьев. Я против корпорации ФХОУ. Я занимаюсь спортом уже целых пять лет. А именно биатлоном. У меня была очень одна печальная новость. Ну, история. У меня очень сильно болели ноги, а именно колени. И мы с мамой пошли в больницу на обследование. И нам сказали... То, что надо делать операцию. Но я очень сильно боялся операции. Вот, и моя карьера была под угрозой. И потом мама мне сделала 10 сеансов Бен, массаж. Вот, и, и в это время я пил продукты фехол. А именно халцегай, инжи, паста роза и эликсир феникс. И сейчас у меня все стало намного лучше благодаря этой компании «Фахоу», за то, что мне дали такую возможность быстро восстановиться. И сейчас я занимаюсь спортом, у меня все хорошо. Здравствуйте, меня зовут Ганниева Резида, изумруд корпорации «Фахоу», РУМ-35, город альметиск республика Татарстан. За четыре года работы могу привести множество примеров исцеления и улучшения качества жизни людей благодаря нашей продукции. Но сегодня хочу представить самый яркий, самый значимый, самый лучший пример исцеления моего мужа. Благодаря продукции, эликсирам, три драгоценности, Сансынь. жив мой муж. В январе месяце этого года мужу поставили страшный диагноз – рак прямой кишки. Доктор предупредил, февраль месяц вряд ли вытянет. Сейчас июнь. Болезнь отступает. Опухоль в разы уменьшилась. Динамика положительная. Я был в отчаянии. Большая уверенность моей жены и сила эликсиров, которые я принимал, дали мне шанс на вторую жизнь. Я легче перенес 27 сеансов химиотерапии, 27 сеансов э, лучевой терапии. Спасибо компании Фахол. друзья, здравствуйте. Меня зовут Савалева Татьяна, мне 58 лет. Я хочу вам рассказать, с какими недугами я справилась благодаря компании Фахова и ее продукции. Долгие годы меня мучили боли в позвоночнике, потому как у меня был смещен крестец, сколиоз в грудном отделе, в поясничном отделе изменения. Эти боли меня преследовали всюду. Я научилась делать себя обезболивающие уколы. Обращалась к массажистам неоднократно, конечно же. Но вот однажды Господь Бог послал мне женщину, которая подарила мне сеанс биоэнергомассажа, после которого я ощутила такую легкость в теле, что я в нее влюбилась, приобрела его, и на год... сейчас я просто забыла, что долгие годы я мучилась болями, я о них уже не вспоминаю. Я прекрасно себя чувствую. Я поднимаю своих внуков на руки, я долго хожу и все это делаю с удовольствием. С продукцией компании «Фахоу» у меня было немножко посложнее, я ее не, раз... не поняла сразу. Но жизнь все расставила на свои места. В прошлом году, в декабре месяце, я попала в больницу с диагнозом ковид. Переносила тяжелую болезнь. После того, как я вернулась домой, я плохо говорила, я плохо ходила, я плохо понимала. Было очень ужасно с памятью. И благодаря этой продукции волшебной. Буквально через две недели я встала на ноги, вышла на работу. Через месяц я просто забыла, что я болела ковидом. И все вокруг меня этому изумлялись и удивлялись. Но еще один сюрприз ждал меня впереди. После того, как я сделала обследование клинические после болезни, и УЗИ показало, что в моем желчном пузыре нашли два маленьких камушка. А чудо состоит в том, что более 20 лет мой желчный пузырь был забит камнями полностью. И когда я увидела этот результат, конечно же, я поняла, с какой силищей я имею дело. И сейчас это моя самая любимая продукция и самый любимый аппарат мой Бэм. И вам, друзья, я от всей души желаю поддерживать свое здоровье, укреплять его, беречь его при помощи этой продукции. Здоровья и счастья вам. Спасибо, до свидания. Здравствуйте, меня зовут Махабат, мне 42 года. Я являюсь партнером корпорации ФАХОУ с 2021 года КЗА-28, город Кустанай. У меня и сыну сейчас 9 лет. До 5 лет нам ставили диагноз хронический бронхит и пневмония. В 5 лет нам а, выяснилось, что у нас аллергия на пыльцу, на пыль, на животных, на перья. У нас дома была целая полка его с его лекарствами. У нас был не булазер. Постоянно мы ингалировались такими препаратами как пульмикорд, биридуал. Мне нам врачи сказали, что он будущий аллергик и астматик, что у него не будет нормального детства. Раньше у нас отек квинки был раз в году, потом участился раз в полгода, раз в месяц. И когда отек квинки стал происходить четыре раза в месяц, я поняла, что западная медицина мне ничем не помогает. Ребенку также давали разные лекарства которые не помогали, не сни... они а, чисто снимали вот эти симптомы и все. А меня сюда пригласила моя знакомая, зная проблему про моего ребенка. Обратившись а, к специалистам, нам а, порекомендовали пропить продукцию по системе. Основной упор был у нас на линжи. Ровно год мой сын пропивает продукцию. Сейчас моему сыну 9 лет. Сбылась его мечта. У меня дома две кошки и собака. Мой ребенок спокойно играется, ездит на велосипеде, играет с другими детьми в футбол. Раньше, при, выходя на улицу, мы боялись проходить мимо берез, потому что у него начинался приступ. Сейчас э, я вспоминаю про это как страшный сон. Сейчас мой ребенок абсолютно здоров. Мы продолжаем также пить э, продукцию и... А Винжи – это основной продукт, который у нас находится в доме. Я благодарю корпорацию «Фахоу» и их создателю, что они создали этот продукт и помогают сейчас тысячи семей с такими же похожими проблемами, как у нас. Меня зовут Майса, мне 49 лет. Я партнер компании «Фахоу» из города Кустанай, коза 28 Хочу поделиться результатами своей матери. Моей маме 80 лет. Она живет в городе Астана. В прошлом году, в декабре месяце, у нее был микроинсульт. После этого она ослабла, была неподвижная, лежачая и без чьей-то помощи не могла ни сесть, ни встать. Она не могла кушать сама, есть сама, пить. Все с помощью э, родственников. И не узнавала нас путала наши имена. Затем я ей повезла продукцию компании «Фахоу». И она приняла в комплексе. Это сосудистая, линжи, чай Лювэй, паста роза. Принимая определенное время, мы увидели очень хорошие результаты. Сейчас она сама ходит и ест, и пьет. Даже в мае месяце приезжала Город Кустанай из Астаны на машине. То есть выдержала такую долгую дорогу. Сейчас она нас не путает, все наши имена помнит. Поэтому большое спасибо компании Фахов за такую отличную продукцию.